Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы запишем серию видеороликов о том, как собрать систему видеонаблюдения своими руками. Прошлые видеоролики мы записывали достаточно давно, а системы видеонаблюдения уже изменились, стали более совершены, более новые. Будем сейчас показывать, как подключить IP к камеру, к видеорегистратору. Ну и плюс следующий видеоролик будет, как настроить видеорегистратор и IP-камеру. Все это достаточно делается просто. Главное знать, как это сделать. А для начала нам необходимо подготовить кабель для подключения IP-камеры. Кабель мы используем витую пару. Обыкновенный кабель на 4, ну он восьмижильный, на 4 витых пары. Ну, такой кабель мы всегда, собственно, используем. Снимаем внешнюю изоляцию с двух сторон. Здесь мы имеем 8 проводов по две ну, парами. То есть, соответственно, он называется поэтому витая пара. А для э, подключения камеры видеонаблюдения мы будем его использовать ну, не совсем стандартным образом. Мы передадим по одному проводу и э, сигнал сетевой, и плюс питания. Фактически будет ПОИ, только не совсем стандартная. Все провода нам нужно раскрутить. Значит, здесь мы имеем 8 проводов, расцветка стандартная. В инструкции будет расцветка. У вас на видеоролике вы сейчас увидите. Собственно, нам необходимо для работы некоторый инструмент. Я вам сразу не рассказал. Бокорезы. Кремпер. Клещи для обжима коннекторов RG45. Коннекторы. Разъем питания. И гнездо питания. Для подключения блока питания. Отвертка маленькая для для того, чтобы накрутить разъемы. Стандартно вообще в разъем зажимается 8 проводов. Вот. Но нам это не требуется. Нам достаточно будет 4 провода. Оранжевый и зеленый. Коричневый и синий пока оставим. Каким образом провода вставляются в коннектор? Коннектор берем вверх контактами, для того, чтобы видеть. И начинаем вставлять провода. Первый у нас вставляется бело-оранжевый, потом оранжевый, бело-зеленый. Потом у нас должно два контакта остаться свободных. Вставляется провода легко. Время это много не нужно. Бело-оранжевый, оранжевый, оранжевый бело-зеленый. Потом два контакта пропускаем. Вставляем провод зеленый. И два, два контакта у нас еще должно остаться свободных. То есть бело-оранжевый, оранжевый-бело-зеленый, один пропуск, второй пропуск, потом зеленый, еще два пропуска. вставили разъем и нажали один раз до упора все разъем обжат ну практически всегда все это хорошо обжимается повторно переобжатие практически не требуется со второй стороны то же самое делаем бело-оранжевый оранжевый, оранжевый бело-зеленый два пропуска потом зеленый и два пропуска в коннектор вставляем контакты вверх. Немножко подрежу провода. закнут на краях. Конечно же, работать с такими разъемами намного удобнее стало. Все это быстро делается. Делается проще, чем нам необходимо было возиться с БНС разъемами. ставили бело-оранжевый, оранжевый, оранжевый бело-зеленый, два пустых, потом зеленый и два свободных тоже пустых остается. вставляем в разъем. нажали один раз. так, собственно, сетевой кабель у нас готов, мы его проверим чуть-чуть позже. сейчас у нас остались четыре провода: бело-коричневый, коричневый и бело-синий, синий. с обратной стороны то же самое. А это у нас стандартная расцветка, ну, собственно, как для работы с электрическим кабелем. Мы немножко оголим миллиметров по 5. миллиметров по пять с каждой стороны все провода. С двух сторон я это сделаю сразу же. Все лишнее тоже уберу с провода. Бокорезы, отвертка, разъемы питания у нас остались. Клещи, бокорезы, отвертка, разъемы питания. Собственно, для того, чтобы собрать наш кабель. Клещи нам уже сейчас не понадобятся. Бокорезы пока пригодятся. Так, что мы делаем с проводами питания? У нас есть синие и белосиние. Вот как они, собственно, скручены, мы таким образом их соединяем. Белокоричневый и коричневый, синий и белосиний. В данном случае мы сейчас по этим проводам будем пускать питание. Коричневый и бело-коричневый у нас будет плюсом. Синий-белосиний минусом. Не перепутайте, пожалуйста. А, значит, когда мы будем сейчас одевать разъемы а, питания, а, нужно еще одну вещь сделать. Необходимо загнуть вот так вот кончики. Примерно сложить их напополам. Если вы не загнете, работать тоже все будет. Просто оно может выпадать из разъемов. А так наверняка. То есть можно инструментом делать, можно пальцами. Что кому не жалко. Все, загнули, подготовили для того, чтобы установить разъемы. С одной стороны мы одеваем. Гнездо питания, с другой стороны штекер питания. Разъемы у нас все промаркированы. Вот на разъеме вот здесь есть у нас минус, здесь плюс. Внимательно. В плюс коричневый вставили, минус синий. Сразу смотрим, чтобы нигде ничего не замыкалось. Чтобы все хорошо вставлялось туда. И затягиваем. Сильно большое усилие не нужно прикладывать, это там винтики маленькие, ничего не сорвать. Так, значит штекер питания универсальный, А плюс, минус, плюс коричневый, И минус синенький. Специальный инструмент какой-то не требуется, но вот маленькая отвертка пригодится. Собственно, вот кабель с двумя коннекторами, с двумя штакерами питания у нас готов. По одному проводу мы сможем подключить камеру видеонаблюдения. Так, приступим сейчас к подключению к видеорегистратору и к коммутатору.